Добрый день, дамы и господа. Вот пробел час, и сегодня у нас с вами на ужин жест. Спасибо. Весьма любопытный жест, скажу я вам. Но если начать с того, что все жесты, ну, по-научному выражаясь, иконичные, от слова икона, то бишь образные, они либо имитируют движение, либо предмет либо искусное соединение оных, то возникает вопрос. А, ж, а здесь оно что? Маленькое лирическое отступление. Когда я только начинал изучать язык жестов и распробовал, насколько это вкусно, удобно и интересно, а жесты, а не просто рукомахание, стали входить в мою повседневную жизнь, и вот как-то сложилось. На пешеходном переходе меня удачно не задавил грузовик. Естественно, возникло желание поблагодарить этого вежливого водителя. Ну и тут бессознательное заявляет. Но поскольку кричать-то бесполезно, это и как бы и нелепо, он и не услышит. Не беда. Ты уже знаешь жест спасибо. И начинает двигать моей рукой. Тут мозг, очнувшись, перехватывает управление и заявляет, что если я сейчас оторопевшему водителю, в ответ на то, что он меня пропустил и не задавил, покажу сначала в лоб, а потом в челюсть, то он, наверное, воспримет это не как благодарность, а как руководство к действию. И предпримет он и действие в мою сторону. Какая-то нестыковка получается. Нелогично. Вот тут-то и возникает вопрос. А что же это оно такое было? И вот недавно мне на глаза попалась книга. Цитаты из русской литературы от слова «От полку до наших дней». Издательство «Эксмо». Из нее я подбираю литературные цитаты, для своих словарных статей в русско-жествовом толковом словаре. И вот что я прочел в этой удивительной книге. В переписке Жермана Десталь выражение «память сердца» «Ла мемоар Благодарю вас, мадам. Встречается уже в 1788 году. Батюшков, согласно его собственному разъяснению статьи о лучших свойствах сердца, которая была опубликована в 1815 году, заимствовал это выражение из книги Аббата Сикара 1742-1822 годы. Директора дома глухонемых в Париже. Один из ее воспитанников Сикара, глухонемой Жан Масье, Определил благодарность, как память сердца. Это было опубликовано в литературном обозрении за 2001 год, номер 51. Люди, да насколько же удивительно. Вы вслушаетесь. Это глухой так сформулировал. Благодарность это память сердца. Что такое память? Что такое вообще это? Вот смотрите. Еще тоже небольшое отступление. Когда мы что-то с вами берем, чтобы оно стало наше, мы это берем, взяли. А если мы говорим про память, мы это взяли и храним где? Мы это храним в голове. Вот и получается жест. Память. Память. Дальше что получается Память Сердце Сердце то у нас вот здесь Так вот Каков этот жест был Изначально Спасибо Изумительно прекрасно И красиво Но вопрос А почему же Сейчас это жест изменился. А это доказывает то, что язык жестов это такой же язык, полноценный язык, как и любой другой. Язык видоизменяется. Вот смотрите, если на примере русского языка. Умыться. Это слово одно или несколько. Исходно это было два слова. Умыть ся. СЯ, СЕБЯ, если по современному русскому. И со временем эти два слова соединились в одно. И слово СЯ сократилось до, мах, до мах, мягкого СЕ, которое является окончанием многих слов. И получилось УМОЮСЬ, УМОЮ СЕБЯ. Слова сократились и соединились. Точно так же происходит и здесь. Размашистое, длинное движение от лба к сердцу сократилось. Вот оно. Кстати, а сейчас происходит этот процесс и дальше. В этом жесть есть еще одно очень большое движение. Это когда поднимаем руку к олбу. Это движение и сейчас тоже уже начинают сокращать. Этот жест очень часто я вижу вот в таком исполнении. Спасибо. От подбородку колбу. Еще более лаконичный жест становится. Вот такая получается 230-летняя история жеста. Благодарю вас за внимание. Традиционный постскрипт. Нянюшка была твердо убеждена, что воспитание в детях безотчетного ужаса является необходимой составляющей педагогического мастерства. Не Незаберный Тарипрачд, вещи и сестрички. Всего вам доброго.